просто А в житті який ти шторм? Ти із жінками із чоловіками. Ти чортоко спрашиває? Да ну фу, Что такое? Прилість палюці приші. Мы звикли бачити их в повній бойовій готовності: зачіски, грим, підбори, на яких можна зламати собі ноги. Та що і хто ховається за цими образами? Одна з найвідоміших трави сидів України Марлен Шкандаль сьогодні проведет нам екскурс у світ дрех культури. Но для початку хочу вас познакомить с Александром Данилиным. Расскажи, как взаимо живет Саша, поза образом Марлен. Если, если бы ты приехал в какой-то момент, никогда я собираюсь на работу, ты бы увидел, как живет Саша. Ремонтом он занимается. Мне очень нравится сидеть, не знаю, перебирать что-то. Сегодня, кстати, утром потратил аж два с половиной часа перебирал монетки. А так как меня мой, мой коллектив называет уже старая жопа, то я уже решил это оправдать, и поэтому я читаю газеты и смотрю новости ежедневно. Это конечно кино, прям капец как. Какие улюбленные жанры? Прям любимые. Скорее, какие любимые. нелюбимые. Я ненавижу триллеры, вот, я ненавижу ужастики. А ты видишь сериалы, фильмы с травистыми дивами, что-то такое есть? Обязательно. Все реально схожи с жизнью. Понимаешь, именно так, чтобы прям похожие на жизнь, очень мало их. В основном они все-таки немножко выд выд выдуманы. Так, чтобы прям реальность показывали. Отчасти могу, честно, хоть не очень люблю российский кинематограф, Фильм Вестильчике, вот он показывает вам ну, вот очень близко. И, возможно, почему-то все эти фильмы, вечно какая драма, вечно все плохо, вот всегда везде. Вот так, чтобы хорошая комедия была очень мало. А кроме того, мы бачим образ Марлен, я такой, а все от жизни який? Слушай, если бы я сказала о том, что Марлен, я, Мар... я, я это не Марлен, то здесь пора бы уже было бы идти, наверное, к психологу. Мне очень комфортно одному. Ну вот прям серьезно. Я могу очень долго находиться один. Мне бы я даже 10 минут здесь, не нужно. Я, чтобы ты понимала. Я этим летом... Э, у меня была здесь мечта. Так у меня отца так по, по сути-то и не было. Нормаль, нормально. Он был на, на, наездами, Переночевать в палатке. Вот просто, знаешь, вот в лесу. Вот у меня прям мечта была такая. И в ночь. Тут уже не умею плавать. Прям на лодке. Вот здесь не празд, брезников. По какие-то острова есть. И в ночь... Во время шторм, у меня, в инстаграме, даже прямой эфир, как мы плыли, потому что я не знал, если вдруг потону, чтобы знали, мне у была. Я на лодке плывал на всю ночь посреди Днепра. вот Просто, просто ловил, ловил рыбу, ну, как ловил, удочку закинул, без крючка, без папы. Марлен, Марлен такая, баба-баба-праздник, понимаешь, всегда э эй -э, на обязательно нужно, чтобы вокруг была куча народу, обязательно нужно быть в центре внимания, но как, же? в принципе, как бы это моя работа, мне за это платят, а как только... Я умываю грим, я, я, я сижу и молчу. А люди, а люди ждут, понимаешь, что я сейчас буду абсолютно из жопы пускать, понимаешь, фейерверки делать, развлекать. А я могу выйти из зала и сидеть. Я кстати, здесь был когда-то в раз танцевал просто в клубе, и когда я улетел в Китай, когда у меня вот началась такая работа, прям настоящая работа, когда у меня по четыре клуба в день, и так вот полгода, 6 дней в неделю. То есть я, грубо говоря, приходил на в 5 вечера. И уходил с работы в 5 утра. Это все время на каблуках. Ну, и вот пачешь, как гребаная лошадь. И вот тогда я начал уже ценить тишину. И сейчас нет такого, что бывает, что хочется пойти тусануть, просто как, как Саши, а не как Марлен на работе. Не было такого? Бывает, но очень редко. Вот после карантина было, когда, вот после трех месяцев, знаешь... Не набридло танцювати, разважати людей? Нет. Завели? Нет. 10 років, ну, это уже больше десяти лет, правильно? Ну, 14 лет уже. А думаешь, чем ты, ты занимаешься после того, как покинешь все шоу? Когда-нибудь. Я знаю, что я буду очень мерзким стариком, который будет тарачиваться вокруг наркомана и проститутки со знанием дела, наверное. Я не знаю. Я пока не на то, другое не хватает времени. А тут больше большей для выступ или твои четверокласных. Смотри, вот это, вот это вот тут все. Только ткани и всякое, то, что только ремонт, этот весь шкаф. Вот, вот там видишь коробки. Это да. тоже все же все, что перешив. А это все часть аксессуаров, потому что ровно столько же еще на работе. Здесь только часть того что, того, что висит. Ну и часть обуви, У меня вообще обувь только вон, пар 70. А, а, а твой одяг иде вот, навсегда? Вот, не. вот, вот, вот шкафчик, три, три, да? по, три полочки и нижняя там пижамки. Саша, ну, ты и с женщинами, и с мужчинами встречаешься? Да, встречаешься? Чи як? Ну, Я как? Я не трену, встречаюсь так. с людьми. С людьми? Да. На данный момент ни с кем и в принципе мне очень хорошо. Как ты выбираешь от, людей? Да я не выбираю. Это что, кастинг это, ну в первую очередь я, я ненавижу тупых людей. Именно необразованных. Человек может быть необразованным, но умным. А может быть с тремя высшими образованиями, но ну, дуб, дуб дерева просто невозможно. И с чувством юмора, потому что со мной без чувства юмора это не... Ну и чтобы воспринимали мой образ жизни и не, не пытались меня менять. А ты встречал этих своих, ну, своих партнеров, с, с кем ты встречался. Вы не знали, чем ты занимаешься сразу, или потом как-то узнавались? Да. Зачем это прелюдия? Конечно, сразу. сразу. Ну, я вообще не скрываю ни свой образ жизни, ни ориентацию, ни профессию. Это так страшно жить в шкафу. Я просто вижу даже по многим своим коллегам и друзьям, которые... Не нравится артистам, говорил, ЛГБТ сообщество. Это как? Ну, какие несчастные люди это каждый свой шаг и ты все время как будто ты в чем-то виноват и вот сейчас сейчас я за руку схватят. это да ну нет я думаю чему они боятся спровоцировать протест кем они на самом деле являются у каждого есть свои причины кто-то говорит о том что типа, родители там взрослые не поймут кто-то боится проблем на работе я никого ни к чему никогда не агитировал но единственное что Самая большая, мне кажется, проблема в том, что они сами чувствуют себя в своей ориентации в чем-то виноватыми или неполноценными. И им за это почему-то стыдно. Что, ну, мне не стыдно, не стыдно, что, а ну, что тут такое? Ну, когда, знаешь, мне говорят, типа, а ты что, гей? А, нет, ну, по-другому по говорят, типа, смотри, ты что, Ну, да, дальше, что мы делаем с этой информацией? Ну да. да ну, ну ты же, окей, я говорю, вы с какой целью интересуетесь, я говорю, «Да ну фу, окей, дальше что? Как, как там? А ты там пассив или актив? Говорю. А ты свое, свое как пердольешь, сзади или спереди? Ты что, такое спрашиваешь, А ты не х**, такое у меня спрашиваете?» А ты никогда не было такого, что ты не мог, ну, сразу ты себя пронял, что у тебя были все-таки эти моменты, когда ты не понимаешь, что такое? Нет, я, у меня были моменты, когда я не понимал, что происходит, потому что я, в принципе, не знал, что такое слово «гей» и вообще влечение, когда было, подростковые эти все прелести, полюции, прыщи, о, Я не понял, что это такое, потому что у меня была консервативная очень семья, и мне не рассказывали вообще о видах ориентации как таковых. Наверное, тоже я понял, так, чтобы прям как-то назвать это, как говорят, мне было уже, наверное, лет 13. Когда уже, по-моему, первые интернет-кафе появились, что-то я там где-то вот это вот уже начал узнавать. И как бы еще и сразу и признался, ну как бы, ну. 13-е уже сказали? Ну да. И как вы Мама вообще, когда я, что я вам признался, мама, надо что-то сказать. Мама, я любил... мама как, любила здесь все сериалы, бандитские, вот, Бухтары, шукухи, билиберду <свят> всякую. Мама, что, мне надо тебе кое-что сказать. Это вы не можете пожать до рекламы? Ну, это очень личное. Ты голубой? Ну, как бы вроде да. Я говорю, не, до рекламы нельзя было подождать, все. А как ты обычно знакомишься зі своими партнерами? Ну, где это происходит? Просто, ну, я не знаю, просто як человек, который 4 роки никого не може найти, ему не ти знайомиться. Просто, просто, я у всех вопрос. Где знакомились, я не знаю, там наши... Я сейчас уже знаю, там были такие в городах плешки всякие какие-то, я их уже не застал. Я застал, была такая газета Симона. Фарик. Я говорю, я знакомился еще по газете. Ого! А Потом появился сайт mail.ru. Собственно, когда я за мной зарегистрировался, познакомился сразу с Андреем и сразу начали жить вместе. И два года прожили. За мной ты возьми с собой семейные семью, ты хочешь? А, ну как бы я в принципе сам по себе семейный, но у меня все отношения, если... Ну, если ну, я, да, я уже, минут. ну как бы на один раз они встречаюсь, Довольно интересно. Нет. Возможно, когда-то, не сейчас. Ну ты своего являлся. Так. Ну, в смысле, у, у, уявляв. Ну, понятно, что нам всем это прививали, прививали. Муж, жена, трое детей, борщи, пузо, гараж, пьянка, ну. Вот, я жил с солью, это была семья. Не всем может понятная. До этого, когда я жил с парнем, я тоже считаю, что это семья. Потому что у нас общий будет. Ну, ничем не отличается от другого. А вот ну, дети это. Не в детстве хотелось детей. А сейчас я понял, что сам, еще ребенок, ну. Я понял, что, ну, для того, чтобы. Я себе поставил такой цель. Ребенка я завожу только когда, когда буду понимать, что если вдруг, что я буду сейчас, меня сбьет машина, что ребенок хотя бы до 18 лет будет обеспечен, что ему будет о ком позаботиться, что он не будет голодно, не будет на улице. А ребенок ⁇ это ответственность большая. которую я пока... У меня их 25, он в клубе сейчас приедет, посмотришь. Ой, на хихи, конечно. Я думала, что сейчас зайдут... О, о, о, да. а. Все должны быть как дома, все должны быть в зоне безопасности. Поэтому я не буду рассказывать этого. Слышишь, что происходит здесь, да. остаются здесь? Да. Все свои короны, медали мы оставляем. Там сюда зашли. О, Потом простите. что еще было? Было на теплоходе штурм. Там бы Дилда стала просто на палубе. уперлась бы головой и стоял на месте. Как и все остальные артистки. Я мелкая. Я уже голову, я не Там. уже одеваю. А кто-то а, а Макс передал? Господи. Обшивка отпала, я только Паша, вот да? вот прицепилась и всю да. песню, как маятник, Нет, б**, б**, так, понимаешь, только вижу, море, городах небо, небо, городах море, всем все до свадьбы лезбиянок. поздняя осень, грязи по колено под кассетный магнитофон, причем где-то в лесу прям вывезли, я думал, что я уже, знаешь, обратно, приехали за мной красиво на машине, я же думаю, ну поедем. Говорю, где? за городом? Ну, думаю, мало ли, значит, там уже сняли кучу. Бью, Хоть да? бы беседку девочке. 99-й 99 год. Нет, тупой девки в лесу разожгли костер там. Сибил, это, По колено врезают, а я еще думаю, со шлейфом, уже оделась, Думаю, на свадьбу шли. Ну, давай уже третье, что -то, топ-3 сейчас сделаем. А, топ-3. Мальчишники. Не буду говорить имя мальчика. Сначала на одном Мальчишники, первый раз меня к нему пригласили. А... Ну, короче, там вообще, конечно, пацаны с фантазией были. Они сначала сделали ему, ну прям, даже я секанул немножечко. Но они его выкрали, тупо его вот с балаклавах, с битами залетели, там из квартиры, ну, там все. Он, конечно, там. А я в лимузине ждал, типа. Ну, и потом, когда его уже привели, привели, докинули, боже, что он там. Это было страшно. Я бы, наверное, честно, своих таких друзяшек, да, таких друзей в музее, понимаете? Ну, короче, такое вот. Ну и вот это мы всю ночь в курсской такой компании колесили. И через два года меня опять не уже отвели на мальчишник, только уже новость. Там, там друг, другая была история, Расскажите я ее. Друзья, у нас сегодня вечеринка, вы знаете, какая. Кто не знает, расскажу. А ты понял, какая вечерка? Вот такие две буквы. Сзади меня стоит мальчик с время, которого зовут Алекс Майл. Он же наш руководитель красоты. Нарвежда ты прямые эфиры? Во время карантина нам всем было очень весело, наверное, дома да, сидеть. Я, мне кто-то показал кнопочку прямую эфир. <свистит> К чему это привело? Можешь посмотреть меня в Инстаграме. А вот вы из... а... дружите? Столько мы с друзьями были просто. С Сережей мы познакомились здесь уже и стали друзьями, даже больше не ней работа общаемся. Ребята вот нас новые, с Димкой Оуши нам вообще никто не Ну, не будем рассказывать нашу историю. Да, старая работница бюджетной сферы, она же наша, про, про, наш красный билет во все совбезы, столы Антонина. Шпак. Анатолий на Шпак, да. У нас бывают даже некоторые танцоры приезжали, приезжали к нам устраивались с танцорами, да. Где она Нет? Ага, там? Ага, та шпагатная И что, и потом? Приехал танцор, а мальчик через две недели трансуха. <laughs> Был прекрасный танцор Вовочка, стала Людьком. А, чи дрех, трависти, ці... культура повязана обовязково с гей-культурой, или нет? Это не обязательно, но по факту она идет ну, рука, рука облако. Потому... Но здесь даже не сделано в ориентации, а дело… В открытости вообще самой даже публике. Тяжело. публики. Тяжело гетеросексуальной публики, тяжело иногда понимать, что это новое. А наши? Улицы, аж был умный, Ну, и это часть субкультуры. Какие перспективы для драйв-квинс в Украине? Как жанра вообще, Его, он развивается и очень быстро. А так для людей, как и в любой другой профессии, кто хочет, кто хочет. А здесь нужно ебать не по детски. Кто добивается успеха, кто не хочет, тот не добивается. Ну тут, який успех, який он должен быть? Типу, просто популярность? Что ты хотел? Твоя такая, ну не максимальная нехай, точка, но такая точка, куда бы ты хотел прийти? А я не знаю. Ты не знаю, шоу какое-то свое сделать? Там, у, меня были, у меня были разные. Что у меня были и регулярные площадки пятитысячные. Знаешь, здесь, как только я буду знать свою конечную цель, когда, ну, я не знаю, Уже каждый день мне хочется чего-то другого. У меня, был, я, у меня были, были возможности, я потерял свой контракт в Китае, вообще отказался от контракта ну, где очень хорошо зарабатывал просто потому что в украине началась революция я посчитал что мне нужно было ты не никуда выездить из Украины пока ну, ну, пока я я занимаюсь да, самое, я ушел из другого заведения где у меня в котором я работал много лет я ушел оттуда когда этого клуба еще нет не было этого не было помини а тот который закрыли еще не было крыть Я просто ушел уже не было здесь интересно. что мне станет сейчас другое интересное я уйду, если я перестану здесь быть нужным. Да пока, пока, пока мне эти позы не дают, не дают возможности расслабить булки, мне это да. интересно. Ты знаешь, хоть, хотя бы, ну, помню, что это натурала-натурала драйв-клин, некая Есть. Yeah. Хотя я, я не понимаю, честно говоря, почему тебя это интересует. Не, не меня, но знаешь, как люди, ну, есть. Yeah. Дорогие люди, скажите мне, да. хорошо, да. скажите мне, пожалуйста, вы когда приходите, да, к примеру, не знаю. Наши на монтаж. Вы спрашиваете ориентацию своего мастера? Вы приходите в театр, вы несете цветы актеры, вы спрашиваете, а вы, а вы кого? Куда? Вообще, как почему у вас вообще возникают такие вопросы? Вам не кажется, что если вам интересна чужая половая жизнь, то пора задуматься над своей. Любите, пожалуйста, себя и не решайте себе удовольствие узнавать мир. Он такой разнообразный. Не будьте жади на мир. Балуйте себя.